Здравствуйте, дамы и господа, леди и джентльмены. Меня много. Вы сами видите, что меня много. Вообще, очень рекомендую вам вот эту программу. Она называется OBS, она бесплатная, позволяет снимать с вебка, экран и красиво делать, сами видите. И можно делать много матвеев. Смотри, один Матвей махает рукой и куча Матвеев тоже махает рукой. Вау! Классно, да? Здорово. Ладно, поехали по делу. Значит, был у меня в. В прошлом году платный вебинар, он назывался «Как, на, «Как заставить себя работать? Как начать работать новичку?» И вы можете посмотреть запись этого вебинара по ссылке на экране и в описании. Этот вебинар платный был, но его выложил мой товарищ, я ему разрешил, с канала «Вебинары». Отличный канал, где профессионалы своего дела много интересных, достойных людей, классные советы. Есть мой любимый Ман, есть мой любимый Гандапас. Ну и теперь есть и мой а, вебинар. Он был платным, но теперь он бесплатный. Но это предложение действует только для канала «Вебинары». Если кто-то другой вздумает это перезалить, то мы найдем его и сделаем ему очень больно. Так что рекомендую, ребят, ссылка на экране в описании, перезалив а, моего вебинара прошлогоднего. Он был платным, повторюсь. Вопросы? Ваши вопросы? Тайм-кады написал Антон Мишанин и говорит нам: Здорово, панда! Снимаю разбор заданий для подготовки Кика. Есть сайт по этой теме. Что посоветуешь, как монтировать данный контент? Давай посмотрим, что за контент. Говорит, платными касателями не занимаюсь. Угу. Красивый мужчина, да? Такой нормальный парень. Ничего такой, бодрый. Вот, еще бы танцевал немножко, было бы круче. Ну что, делает обзоры, да. К сожалению, школьники не очень любят серьезные вещи. Я боюсь, что это очень слабо работает. Я боюсь, что это очень слабый формат. Мне кажется, лучше делать такой контент или платно, или как-то это все делать. Но я не знаю, потому что математику уже не сделаешь с элементами шоу, правильно? Это ж математика. Короче, это сложно, если это контент для YouTube. Я думаю, что это не формат YouTube. На YouTube люди приходят, чтобы развлекаться. В принципе, здесь возможно работа какая-то персональная, какие-то советы персональные, какие-то консультации, может быть продажи каких-то курсов ЕГЭ, еще что-то такое. Но в целом я считаю, что этот формат не Ютуба. На Ютубе на этом заработать будет очень тяжело, даже если у тебя есть свой сайт. Поехали дальше. Что если снимать видео короче, будет ли больше удержания аудитории? Да, если видео двухминутное, то удержание аудитории будет высокое на нем, но с другой стороны, YouTube тоже любит большие видео, длинные, на которых высокое удержание. То есть не забывайте, что YouTube все-таки не совсем глупый. И если, на, допустим, трехчасовом видео удержание там, 40% это круто. Если на двухминутном ролике удержание там 40%, тех же, это не круто. То есть, ну, разница mm -hmm. есть. Uh, там много тонкостей И так, так, так, так, так. Я буду банить тех, кто рекламирует перископы. Вы заколебали уже своими перископами. Привет, панда! Мне 16. А что есть еще больше лайков? Нет. А вот. Привет, панда! Мне 16, заканчиваю школу после 9 класса. Не хочу образования, хочу полностью посвятиться в YouTube. Родители все знакомые унижают, говорят, ты ничего не добьешься, как заработать примерно за лет на семью квартиру. То есть, чтобы смотреть регулярно, хотя бы научить грамотно писать для на начала. Слушай, ну это ужасное сообщение вообще непонятное. Вот. Но я понял вопрос, и я вижу, что поскольку есть немножко лайки, да, людям это интересно. У многих проблема с тем, что окружающие вас унижают. Ребята, окружающие будут к вам относиться негативно, когда вы делаете что-то, выделяясь из толпы. Это всегда факт. Как выделиться из толпы и стать крутым, доказать всем, что ты крутой? Показать результат. Купите квартиру с Ютуба и вас зауважают. Заработайте на Ютубе 100 тысяч рублей, принесите, положите их маме и папой Скажите, вот я заработал на Ютубе, ребята. Какие ваши аргументы, как... какие ваши доказательства? Вот. Пока ты ничего не показал, брат, я в тебя не верю. Я в тебя не верю. Я знаю, что ты можешь заработать в интернете, но пока ты вот так. Ну, привет, панда. Брат, делай что-то, делай результат, покажи мне результат. Покажи результат мне, маме с папой, они поверят в тебя, и дальше уже будешь разруливать. Расскажи более раскрыто про платный пиар, более подробно для начала рекламы своего канала. Я считаю, что должна быть сразу разработана рекламная стратегия для канала на старте, как может выглядеть эта рекламная стратегия. Нужно посмотреть в конкурентов, нужно посмотреть тех, кто работает в вашей нише, кто может стать вашим партнером, оптимально стартовать с коллаборацией вдвоем, втроем или подключившись к какой-то мощной команде. Например, такую команду мы сейчас формируем по нескольким тематикам. В чем суть, да, то есть вы там стартуете, допустим, вдвоем-втроем, общий бюджет, ну и, соответственно, выгоднее и легче продвигаться. Если ты работаешь один, то расходы у тебя на рекламу, соответственно, больше. Я бы смотрел в сторону покупки приролов на крупных каналах, ну и на небольших каналах, которые продают дешево но в основном я предпочитаю работать с серьезными партнерами привет пандос как думаешь можно ли снимать при бюджете в месяц 500 рублей на рекламу и делать частые качественные ролики по матчам из одной игры на моем канале я понял о чем речь эта игра называется rocket league а? игра очень красивая интересная с удовольствием играем в нее с братом иногда на playstation но честно скажу ребят, это не та игра на которой можно заработать я почти уверен опять же, да, нужно делать аналитику, ну, простую аналитику, если сделать, да, заходим, вводим Rocket League и смотрим, там, кого смотрят. Есть ли каналы, которые с нуля поднялись на Rocket League, я очень сомневаюсь. То есть, то, что смотрит там Coffee, Coffee, Coffee Channel, да, это просто потому, что у него 590. Ну, понятно. Короче, я думаю, что, скорее всего, это не та игра, на которой можно вот Rocket League Cinema смотреть, канал чисто по этой игре. Ну, и что, 2... 74 тысячи подписчиков, при том, что канал, насколько я понимаю, международный, то есть, ну, вот такой формат, если ты международный будешь делать, но ну, опять же, 15 тысяч просмотров за 5 месяцев, ну, вы сами видите. Я бы не сказал, что есть шансы с этой игрой. Ну, больших шансов нет. Непонятная модель монетизации. Так, так-так-так-так-так-так-так-так-так. Посмотрю много плюсиков. А, очки специально для компьютера, да. Помогает, действительно, глаза меньше устают. Как, когда можно покупать рекламу? Рекламу можно покупать в любое время. То есть, ну, я считаю, что на старте там 5-3, может быть, 7-10 роликов должно быть на канале все равно. А потом покупаю уже, когда ты считаешь нужным. Стоит ли снимать CSGO и доту вместе? Их можно снимать вместе, я бы не стал, но можно. То есть это не такие игры, там, как, например, Tetris и, я не знаю, какой-нибудь World of Warcraft. То есть эти игры со всеми совместимы. Дота и CS, в принципе, совместимы. Стоит ли использовать схему продвижения, начать снимать ролик каждый день без монтажа, то есть невысокого качества. Эта схема похожа на продвижение серых каналов, некоторые используют, решать тебе, зависит от того, насколько много роликов ты можешь генерировать и насколько их вообще будут смотреть, какое будет удержание. Там очень много факторов, не могу ответить точно тебе, а пока не вижу контент. Стоит ли в названии прописывать два варианта названия, например, трейд в CSGO и трейд в CSGO на английском? Это вопрос. Это вопрос, потому что если ты делаешь на русском и на английском, то, конечно, у тебя есть шанс собрать больше трафика. С другой стороны, английская аудитория, если у тебя видео только на русском, она будет убивать тебе удержание. Спорно. Я бы не стал. Выпускать более 10 видео в неделю это нормально? Это нормально. Есть ли смысл... Отключать просмотр количества подписчиков, во всяком случае, на начальном этапе. Я считаю, что это не принципиальный вопрос. У вас, э, я замечал уже, просто я слежу за подписчиками, за комментариями, за вот реакциями людей, да? Вы очень часто интересуетесь какой-то ерундой. Вы интересуетесь, скажем так, щепками. Вот у многих из вас, реально, вот для многих, просто такой общий совет, там, да? Стоит задача пойти в лес и спилить бревно, реально. А вы сегодня уже спрашиваете, там как э, там, вот, перед тем, как с, с, там, кидать эти дрова, которые мы нарубим из бревна в печку, там куда девать щепки? То есть вы какую-то ерунду спрашиваете, вы спрашиваете самую поверхность айсберга. Вы еще не построили фундамент, но вот джекон, да? Вот есть ли у тебя фундамент канала, да? Вот смотри, у тебя нет шапки, нет аватарки. То есть ну, любому ютуберу это очевидно, что это полная фигня. Нет описания, но ты сидишь, стоит ли скрывать подписчиков. Понимаешь, ты снимаешь Let's Play а три года назад ты снял три Let's и ты, видимо, сидишь теперь и думаешь: Ой, может быть проблема в том, что я скрыл подп... не скрыл подписчиков, у меня их ноль. Это щепки, ребята, это не серьезный вопрос, он не по делу. С какой аудиторией начать делать интерактив? Когда они готовы тебе послать это? Можно же купить у кого-то, например, право там снимать Rampage, ну получить Rampage у кого-то там еще что-то. Несколько вопросов, как перестать зависеть от чужого мнения, например, youtube канал. Ты всегда будешь зависеть от чужого мнения, просто нужно быть увереннее в себе и не так париться. Понимать, что большая часть чуваков, которые пишут в комментариях, они никогда в жизни ничего не добьются. Стоит ли покупать микрофон на Авито? Я думаю, что да, потому что электроника на Авито иногда сильно дешевле, чем в магазинах, потому что курс доллара. И какие-то два микрофоны, я не знаю, я не могу тебе посоветовать, потому что я не знаю про эти микрофоны. Вот. Мне 14 лет, раньше было много вопросов, но когда я посмотрел видео о кризисе 16 -го года, я понял, что только я сам должен взяться за работу. Только своими стараниями я чего-то добьюсь. Поэтому я создал канал и буду выкладывать видео по пару раз в неделю. Я еще не очень хорошо усвоил YouTube, поэтому подскажи, чьи... Зайдут ли видосы без голоса, просто пока я на микрофон еще не заработал. Зайдут, можно пробовать. Даже подпишусь на него, молодец. 14 лет парень говорит. Буду делать, ребят. Ну что, буду делать, будет пробовать. Да, понятно, что ему еще тут идти идти. Но он пробует, ребят. А многие сидят. он да стоит ли скрывать подписчиков? Делай что хочешь. Своим подписчикам. Молодец, парень. Так, начал вести канал по доте. Зря хотел спросить, сколько нужно времени, чтобы канал приносил хоть какие-то деньги. Неправильный вопрос. В этом году буду переучивать всех. Правильная стратегия, ребят. Что я могу дать людям? Что я могу вам показать? Какой контент? Что объяснить, ребят? Какой дать интерес? Почему люди будут меня смотреть? Почему у меня будет высокое удержание аудитории? Не нужно думать о деньгах сразу. Нужно думать о том, чтобы делать любимое дело. Тогда и деньги придут. Привет, панда! Решил я изучить верстку. Хорошая идея. Посмотрел несколько уроков. Даже понравилось копаться в этих строках кода. Как думаешь, можно ли новичку в 12 заработать на верстке? Можно. Но конкуренция большая. Ну что, ребят, я пробежался по вопросам, которые набрали лайков. Опять же, не забывайте, что вы сами можете, так сказать, все изменить и пробить какой-то вопрос в топ, просто поставив лайк к вопросу, который вам нравится. Вот еще один вопрос из Казахстана. Три лайка, давай быстренького. Так-так-так-так-так-так-так-так-так. Это не вопрос, это... Ага. Пойдет ли формат шоу с девочками, стримы с девочками? Да, девочек все любят. И можно ли на нем набрать аудиторию? Можно. Не будет ли проблем? Если у тебя перезаливы, то проблемы могут быть. Классно, да? Open Foxy Channel, там Open, Twitch Girls. Не знаю, я просто не знаю, что за контент. <кх> что, я просто все посмотрю. Но это нарушение авторских прав. Будут ли проблемы, зависит от конкретно стримерши. Интересно ли это, неинтересно? Может быть, неинтересно. Я вообще поражаюсь тупости школьников на Твиче, потому что они сидят, смотрят, какие-то девочки играют в игры и тратят на это время своей жизни. А живем мы, ну, по крайней мере, в этом теле один раз. Да, ну все, ребят, всем спасибо, надеюсь, был для вас полезен. Задавайте вопросы, ставьте лайки интересным вопросам. и не забудьте, что на канале вебинары вышел мой платный вебинар прошлого года, вышел бесплатно, можете посмотреть, действительно достойный. Как зарабатывать, как начать, как стартовать для закрытой группы, но вы можете посмотреть его бесплатно. Ссылка в описании. В описании ссылка парам парапам.